Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Все вы слышали о таких известных братьях в Голливуде, как Уайанс. Четверо братьев снимались как вместе так и по отдельности. Решил поделиться с вами их жизненным путем и тем как сложилась их профессиональная карьера. Сегодня будет речь о втором по старшинству из братьев – Дэймон Уайанс. Напомню, что других его братьев зовут Кини Найвори, Шон и Марлон. Если вам понравится видео, и я увижу много лайков, то расскажу и об остальных. Из-за того, что в его семье было очень много детей, он перестал учиться и был вынужден зарабатывать деньги с ранних лет. Его карьера в искусстве началась с выступлений в стендап-шоу, где они зажигали вместе со своим старшим братом Кименом. Разумеется, самой знаменитой ролью Деймона является майор Пейн из одновременного фильма. Однако, известность к нему пришла задолго до этого. Первым фильмом с его участием стал полицейский из Беверли-Хиллз, где он работал вместе с Эдди Мерфи. Эта работа подарила ему билет в большое кино. Следующую заметную роль Дэймон сыграл в фильме «Последний бой скаута», где его напарничком по съемочной площадке стал Брюс Луис. Успел он поработать с Арнольдом Шварценегером в ленте «Последний киногерой» и с Адамом Сэндлером в фильме «Пули непробиваемых». А еще он снимался вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном в картине «Большой белый обман». Все эти фильмы достаточно интересные, если вы их еще не видели, то можете посмотреть в свободное время. Последний раз он снимался в фильме 2006 года. С тех пор он был задействован только в двух сериалах. Один под названием «Счастливый конец», а другой про полицейских, который называется «Смертельное оружие». Проживает актер в Нью-Йорке, проводит много времени с родными и близкими людьми. На ближайшее время никаких фильмов с его участием не запланировано. Деймон вернулся к истокам своего творчества. Он ездит по городам Америки, часто появляется на различных мероприятиях и шоу со своим стендап выступлениями Актер был женат всего один раз, но в 2000 году развелся и с тех пор по Венец больше не ходил. Его супругой была Лиза Торнер, которая родила четверых детей. Сейчас ему 59 лет. Спасибо за внимание. Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.